Как выстраивать гармоничные отношения и не перетягивать одеяло на себя? Хороший вопрос. Я очень часто слышу такие вопросы, на которые ожидается некий универсальный ответ. Делай раз, делай два, делай три. И в какой-то момент у меня даже был тренинг, который назывался «Контракт души», «Контракт на любовь» был. Это 10 привычек, которые разрушают наши отношения. Дело в том, что, например, когда вы задаете вопрос ну, любому специалисту, как перестать перетягивать одеяло на себя, очень важно понять, что мы одеяло на себя перетягиваем множеством способов. Кто-то перетягивает одеяло на себя и укрывается двумя, кто-то перетягивает одеяло и скидывает его просто один под одеялом, а у второго одеяла на полу. Кто-то под себя это одеяло подминает. подминает и у каждого... Получается, первопричина, ради чего он перетягивает это одеяло, разная. И поэтому ответы на этот вопрос разные. Как перестать разрушать свою семью и как перестать... Ну, вернемся снова к одеялу. И сразу вспомнилась притча про двух пожилых людей, которые прожили долгую совместную жизнь. И муж каждое утро уходил в поле, жена оставалась дома, готовила еду, занималась домашними делами и к обеду пекла хлеб и несла мужу этот хлеб в поле. Я думаю, вы уже знаете эту притчу, она такая прям очень древняя. Каждый раз, когда она шла, она думала, я так люблю своего мужа, поэтому я отдам ему горбушку и съем сама мякиш, ну вот все лучшее мужу. И она приходила в поле, отламывала горбушку, отдавала мужу, муж ел горбушку, она ела мякиш, потом уходила домой. И они прожили долгие годы, и вот уже такой, знаете, закат жизни, и жена однажды идет и думает, такая: да что же я всю жизнь вот без горбушки, конечно, я люблю своего мужа, но вот сегодня я возьму и съем горбушку сама. И она пришла в поле и так молча отламывает горбушку и отдает мужу мякиш. И вдруг муж говорит, слава богу, хоть на старости лет мне достался хотя бы раз мой любимый мякиш. И тут двое, как говорится, прозрели. Потому что она говорит, в смысле мякиш? Он говорит, я так люблю мякиш. Она говорит, зачем же ты тогда всю жизнь ел горбушку? И он отвечает, ну так как ты мне отдавала горбушку, я думал что ты тоже любишь мякиш. И я не хотел тебя огорчать. То есть два человека, которые всю жизнь ели не тот кусочек хлеба, который был бы им в радость, ну вот у них получилось, не у всех получается. О чем эта история? О том, что мы очень часто додумываем за близкого человека, что он любит, как он хочет и как он воспринимает. Там, я там веду себя плохо. Мужа спроси, плохо ли ты себя ведешь. И нам, мы, нам сложно спросить и еще сложнее ответ услышать, потому что... Я же придумала, что я веду себя плохо. Я же уже решила, что я виновата, я плохая жена, я себя это, и поэтому тебе ведь не нравится, что я тобой командую. И муж, он обычно в этот момент попадает в тупик, потому что это зона опасности. Он говорит, ну, ну я так и знала, можешь не отвечать, я все поняла. И дальше мы отыгрываем свои сценарии, и дальше мы отыгрываем театр одного актера. То есть вот вопрос про одеяло, про непричинение вреда в семье всегда упирается в то, что обсудить. Обсудить. Нужно обсудить, что ты хочешь, как ты хочешь, как ты себе это видишь, а как ты видишь то, что делаю я. Потому что то, что вы думаете, это не то, что вы говорите. То, что вы говорите, это не то, что он слышит. То, что он слышит, это не то, что он думает. Количество искажений от нашей мысли до мысли близкого человека очень большое. И самое сложное и самое важное в любых отношениях – это войти в зону диалога, не в зону изменения своих стратегий, не в зону какого-то другого поведения, потому что муж, возможно, там или жена, который терпит какое-то наше проявление, и в этот момент он чувствует себя героем, и он чувствует свою силу, и он чувствует свою готовность терпеть все это. И если его просто взять и без спроса забрать эту историю, то можно как раз вот на этом и получить разрушение больше. Создать диалог. Мне нравится тоже метафора, когда, например, два человека решили что-то построить вместе, дом, и она решила, что нужно дом строить из дерева. Я люблю стройку, поэтому строительство – это моя любимая метафора. А он решил, что надо построить из кирпича. И вроде как в самом начале, пока они еще были влюблены друг в друга, они говорят, давай построим дом из дерева, сказала она. И он сказал, да-да, дом, но из кирпича. И оба друг друга проигнорировали, потому что у одного картинка из кирпича, а у другого картинка из дерева. И вот начинается совместная жизнь, и один тащит на участок кирпич, а второй тащит на участок дерево. И каждый тихонько думает, ну вроде работает, вроде тащит, ну, ну ладно, из, из дерева сделаем баньку, думает тот, который желает дома из кирпича. А тот, кто желает дома из дерева, думает, ну вроде старается, кирпич же тащит, ладно, построим гаражик. И хорошо, когда в итоге появляется вот на этом участке гаражик и банька хотя бы. Хотя чаще всего ничего не появляется. Появляются руины вот эти вот сгнившего дерева и разломанного кирпича, потому что так и не смогли договориться. И поэтому еще раз, это не вопрос, какой дом строить. Это не вопрос, как себя вести. Это вопрос о том, чтобы научиться договариваться, иметь риск и вот эту вот внутреннюю силу задать вопрос. И это самое малое, потому что еще важно смочь услышать ответ. И не всегда у нас это получается, но в этом вся правда. Поэтому иной раз, когда ты стаскиваешь с человека одеяло, и он всю ночь лежит и мерзнет, но в эту ночь он понимает, что он сделал то лучшее, на что он способен. Он отдал тебе все одеяло, и ничего страшного, что оно все было под тобой, ну просто как бы тебе так удобнее лежать. Но при этом он был молодец.